еще каких-то птичек нашла за стеклом. Не знаю, как зовут. Почти практически в подсобных помещениях. Там дальше строятся вольеры. Теплый авиарий. А мы сейчас быстренько пойдем к сурикатам. Ну, там народ уже сторил, а ага, сейчас. Ладно. Все равно надо пить, кормить. Ребята, а вы что едите? Вы такое не едите, наверное. Кушаете такое? Нет. Все нету. Такое они не кушают. А такое? такое тоже не кушают. А что вы едите тогда? Нет, они все-таки кушают, они сначала по типу, из принципа выпрашиваем, а потом едим, да? Ну на, Это там еще и закопано что-то было.